Доброго времени суток, мои дорогие, любимые, все наши зрители, гости канала и все, кто смотрит наш проект. Мы его продолжаем, и с вами я, Арина Михайловна Ласка, ясновидящая, парапсихолог, мастер судьбы, целитель и участник экстрасенсов, битвы экстрасенсов, седьмое место среди лучших экстрасенсов мира и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня у нас очень интересная тема для вас. И я благодарю вас за ваши вопросы, которые идут, идут, идут, и мы будем постепенно разбирать. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также подписчики Ариночки. Рада приветствовать вас на всех наших платформах Рутуб, YouTube, Яндекс, НВК, Одноклассники. И с вами также я, Светлана Веда. Психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, сугистолог, ясновидец, таролог, астролог и так далее и тому подобное. И что же, дорогие мои друзья, мы долго думали над какой же темой сегодня нам поработать. Действительно, очень много запросов и очень много вопросов на различные темы. И мы остановились на одной из тем. Действительно, многие задают вопрос, откуда мы появились? Кто нас курирует? Кто за нами наблюдает? Откуда появились люди? Все ли мы одинаковые? Вот такие интересные вопросы задаются. И здесь, конечно, я думаю, может быть, даже одной программы может не хватить, но мы постараемся да, с Ариночкой как-то это все э, -э, скомпоновать. Ну, наверное, я начну, потому что у меня очень много таких вопросов было, запросов, когда я открывала новый плейлист «Новая жизнь» уже в четвертом, в пятом измерении, и в ней писать начали люди, кто нами курирует, откуда мы взялись. Ну, я вам сразу хочу сказать, мое личное видение, мое мнение, оно может абсолютно не совпадать с Ариной или, может быть, с мнениями других мастеров, потому что мы как чувствуем так, и говорим. Естественно, мы не просто да, бесхозные, разбросанные люди. Естественно, за нами наблюдают, нас курируют господь бог кто-то привык его называть иисус христос кто-то аллах да кто-то э, еще как-то всевышним или там высшие силы разум и так далее но действительно этот разум существует это огромная энергия которая курирует нами и мы части этой энергии потому что эта энергия она берется откуда опять-таки это четыре стихии, это сила рода это сила э, и пространство это в силы вселенной это, это большой энергетический поток. Но хочу вам сразу же сказать, как опять-таки я вижу эту ситуацию, что мы с вами не одиноки во Вселенной. И если ранее была наука, что Господь Бог сотворил Землю, и только мы с вами существуем, я так не считаю. И я больше даже чем уверена, что существуют еще определенные цивилизации. И действительно за каждой планетой стоит какой-то куратор. Мы пока что еще других планет, может быть, не видели, не созерцали. Но я знаю, что планет, вернее, эпоха Водолея, которая сейчас у нас с вами началась, эра Водолея, даже я бы сказала, чем эпоха и эра, я думаю, что многие знают, отличаются. Эра у нас исчисляется в 2000 лет. Если у нас предыдущие тысячи лет было от Рождества Христова, это как раз-таки эра рыбы была, это Рождество, это Милосердие то эра Водолея это уже немножко нечто другое это свобода освобождение и выход на высший уровень так вот, естественно, за нами курируют определенный интеллект и определенный разум. Но если человек понимает, что мы часть этого интеллекта и этого разума, тогда человек может сам уже устроить свою жизнь так, как он хочет. То есть человек, который считает, что его должны руководить, то есть вот как кукловод, да, в этой жизни навряд ли он что-то может достичь или чего-то добиться. А человек, который поднимается вверх то он конечно же уже принимает свою силу и живет так как он хочет не хочу напомнить про новый мир у меня плейлист есть новый мир одиночка я не знаю знаю ты или нет я там рассказывала что я вижу людей вижу как их три типа людей это у нас пустоты люди пустоты их очень много, их процентов 90-95 на этой земле. Люди капсульные, их меньше. И люди эфиры, их совсем мало. Люди капсулы, это люди, которые могут наполнить свою душу. Капсулы это практически душа. Вот если вы наполняете свою живительную энергию и поднимаетесь, духовно растете, то вы также можете превратиться в эфир и выйти на высокий уровень. Пустоты, люди пустоты, это завистники, это мерзопакостные твари, это люди, которые никогда в жизни не поднимутся, это люди, которые никогда не восполнятся. Но для чего эти пустоты нужны нам? Для того, чтобы создавать определенные жизненные ситуации. Это знаете, как игра, да? Как ребенок в детском саду ему даются игрушки, ему даются задания, и он из какой-то ситуации выходит. Вот для кого-то дан, например, злопакостный начальник, а это пустота, он никто, ничто, и звать его никак, хотя он сидит на директорском кресле, как пример. Но это уже немножко другая тема, и все-таки я хочу немножечко так привнести в эту тему эти знания. Почему знания? Потому что я это вижу, я это знаю, я с этим соприкасалась и сталкивалась. Так вот, естественно, нами курируют, но людей на планете Земля не так много, как вы думаете. Как, когда мы смотрим на всех людей, они а, большинство из них пустоты, большинство, но это уже как бы немножечко другая тема. Немножко я ухожу от этой темы. Ареночка, ну передаю тебе слово, да? Как ты это видишь, и, возможно, мы так дополнять друг друга будем. Uh, да, здесь ну, тема такая настолько, она глобальная и обширная, вот я тебя слушаю, здесь есть параллели с тем, что у меня... Как, как, какие идеи у меня складываются, интересные. Ну, ну давай, это, это, это, предпло... это наши фантазии и наши предположительные версии, как это говорят, чтобы это не было за какой-то прям вот истину в последней инстанции, что вот как сказала Света или как сказала Арина, так тому и быть. Нет, здесь... А для меня это не фантазии, это стопроцентный факт. Для кого-то, да, это фантазии, пусть они так воспринимают, я не буду спорить. Это, знаешь, ну ладно, это я тебе потом лично скажу, есть такие там права, чтобы нас там не это самое. Ладно, ну неважно. Это наши, это наши мнение, и наши пусть будут наши фантазии, мои во всяком случае. Значит, что я... Здесь могу сказать, моя точка зрения, она такая, сложно это все объять, вот это вот необъятное, но попытаюсь. Дусы, которые приходят на планету, на нашу планету под названием Земля, они собираются со всей Вселенной. Огромная вселенная, и не только эта вселенная а, входит в состав всевозможных галактик, а галактики входят в сверхгалактики и так далее до бесконечности. Почему сложно говорить? Потому что когда ты э, уходишь вниманием... Так, сейчас, минутку. Когда, когда ты уходишь вниманием в... Туда в расширение, тебя начинает прям расширять, тебя прям начинает вот и все, и ты улетела, и ты пошла, пошла, пошла, и все, и тебя здесь на, здесь, на планете нет. Так вот, э, сюда душа приходят с определенными задачами, и все, большая часть людей, большая часть душ, которые сейчас находятся, у них… Э, есть определенная своя градация, кто на какой ступени находится и кто из какой планеты сюда к нам прибыл. А планет параллельных, их огромное количество. Есть планеты, которые ну, совершенно уже умерли и сюда пришли души, чтобы возродить землю, чтобы возродить себя, чтобы возродить свою цивилизацию, есть такие. Есть души, которые пришли непосредственно помочь планете, земля, чтобы эта планета нас, замечательная, прекрасная, радужная, также не сдохла и также не уничтожили всякие твари, которых пустоты, да, люди, мне нравится эта версия, чтобы ее не уничтожили, не разорвали, не привели в не сожрали какие-нибудь твари-рептилоиды. Есть э, э, души, которые уже изначально, они как такие герои, потому что ну, реально Земля – это очень сложная конструкция. Опять же, э, настолько она мощная, низкочастотная, ну, была до этого времени, сейчас она прям резко поднимается, что это души-герои. Я могу сказать с уверенностью, что все души, которые сейчас, ну, больше, опять же, часть душ который занимается развитием, просвещением, целительством, там, эзотерикой. Ну, вот в, в этой области света себя развивают и идут в эти структуры. Они являются прямо посланниками цивилизаций, посланниками вселенной, божьими посланниками для того, чтобы здесь, во-первых, научиться во-вторых, -во знаете, как бриллиант, который в грязи там или в какой-то горной породе находится, и что ну он просто лежит, как камень, да, такой невзрачный, никакой весь в это. И когда начинает этот бриллиант, камень алмаз, когда его начинают огранять, он превращается в бриллиант, который просто своими всеми гранями нас радует, и, соответственно, душа тоже также под вот этим вот всем напором, который мы здесь встречаем на земле, в своих земных воплощениях, вот это вот приобретает этот блеск. И получается так, что душа, она развивается, она приобретает опыт, и она начинает расти, она начинает расти, и, соответственно, есть, в славянстве есть вообще такая градация, есть твари, есть нелюди, есть люди, то, то же самое, как, ну, я не буду сейчас здесь загружать вас этими знаниями, но то же самое, как чекральная наша система, развитие сначала все человечество большая его часть до да, существовала на первых трех чакрах это пожрать одеться себя обеспечить там это все а потом сейчас мы уже начали идти в любовь мы начали вот то о чем говорит света да мы начали идти в четвертую сердечную чакру открывать развивать ее а сердечная чакра она соединяет в себе высшее и вот эти вот низшие начала это неплохо и нехорошо и это есть. Так вот, если мы возвращаемся в тему а «Кто мы? Мы?», различные совершенно единицы душ, которые пришли из этой всей огромной цивилизации, цивилизации и планеты и так далее, и каждый здесь решает свою определенную задачу. И то, что есть здесь люди-пустоты, для меня это как некие элементы, и, кстати, это могут быть и те же самые и рептилоиды, и те же самые роботоподобные, которые пришли сюда просто пожрать, просто отобрать энергию, там что-то переработать, трансформировать. Это, знаете, как такой момент, который тоже нужен, они тоже нужны, эти элементы, потому что... В этих элементов, если говорить о божественном замысле вообще всего, то вот этот вот, ну, как бы минусовое, оно тоже нужно для того, чтобы плюсовое существовало. И на самом деле большая часть 80 на 20, это законы в маркетинге, закон Паретта, то же самое, что 80% это вот этой вот всякой ерунды, 20% она то, что составляет ядро. И оно все нужно, и, и это все является единым целым э, вот таким вот мощным обучающим э, механизмом, через который мы проходим. И если раньше мы говорили о том, что часто очень я говорила, что через плохое к нам приходит хорошее, то есть мы должны были очень много наработать вот этого всего-всего через плохое, чтобы прийти к хорошему, ну, собственно, вот эта витиеватость, да, вот, вот эта вот история, которой ты сначала взлетаешь, потом падаешь, взлетаешь, то сейчас эти импульсы, они сглаживаются, и сейчас можно потихонечку, зная, как эти все моменты работают, включая, опять же, любовь, идти уже через хорошее к хорошему, от хорошенького маленького к еще более хорошенькому, еще, еще, еще к лучшему, то есть от лучшего к лучшему, от лучшего к лучшему. Нам сейчас дается, опять же, кто нами правит, да? нам дается нашими кураторами, более высшими, высшими фигурами высшего пилотажа. Это уже сложно называть их, кто там, Бог. Пров... Я называю это проводники, я называю это высшие силы, потому что они всех нас окружают. И наше высшее «я». И наше высшее «я», оно здесь в, первой, ну, в первую очередь работает, потому что миллиарды, миллиарды лет, когда мы приходили сюда, уходили с этой планеты, приходили сюда, уходили, Наше высшее «Я» всегда стоит и смотрит, это структура высшего порядка, и смотрит, и наблюдает, и корректирует, и помогает, и устраивает нам именно ту жизнь, которую мы сейчас проходим. И у каждого, вот Света тоже сказала, что да, у каждого есть возможность сейчас, абсолютно у каждого перепрыгнуть переск... от какой-нибудь ну, вот твари да там низкочастотной, но если там душа есть, и она пришла, и она очень быстро на волне любви она поднимется, она очень быстро ре... реализует себя. А что значит подняться? Это значит идти в развитие, это значит в духовность, это значит, духовность сопряжена напрямую, и я прям вот ну, на миллион процентов скажу так, и это мое прям мнение – что духовно образованные люди, интеллигентные, воспитанные, развивающиеся, обучающиеся, они должны быть в богатстве, то есть иметь все возможное материальное на этой земле, деньги, они должны иметь успешность, они должны уже сейчас на сегодняшний день быть одеты, обуты, чтобы у них все складывалось, потому что это му сейчас способствует Вселенная. И если что-то где-то не с и так далее, это определенные, опять же, доработки этих граней. Поэтому высшее «Я» сейчас э, настолько сильно, и всегда помните об этом, что, и, и уж тем более, если вы сейчас смотрите эту программу и участвуете в наших полях, что высшая э, ваша часть, она миллиарды сотни тысяч лет готовила для вас вот эту жизнь. А эту жизнь, какую жизнь, как я всегда говорю, в любви, в счастье, в гармонии, в удовольствии. И если что-то не так, будьте любезны, работайте с этим. Вам материалы, инструменты дает и Арина Ласка, и Светлана Веда сколько угодно. У Светы там огромное количество обрядов, у меня тоже огромное количество обрядов. И еще у, у Светланы вот эти все астрологические моменты. Я так не особо астролог, ну, я прислушиваюсь, смотрю, ну, у меня как бы другой немножечко путь, но это тоже достойно и ценно. Инструменты вам даются, никто за вас этот путь проходить не будет, но кураторы наши, проводники наши, которые там находятся, они всегда и везде вместе с нами, вот так. Ну, вот я абсолютно согласна. Просто эм, вот у нас всегда начинаем тему одну, у нас переходит немножко на другую. Люди спрашивают, кто над нами стоит, но тут оно взаимосвязано. Правильно: откуда люди берутся, какие, почему это прям первостепенно. И я с тобой абсолютно согласна, что люди с разных планет почему. Самое интересное, по-моему, вчера или позавчера я записывала видео питание по планетам. Да, по планетам. Там по Марсу какое питание, по Венере, какое питание и так далее и тому подобное. Мы даже в эфире гадали люди, да, какой пищи больше привержены и из какой планеты, возможно, даже они пришли. Вот представляешь, насколько у тебя да, мысли, да, ведь ты ж не смотрела этот выпуск, скорее всего, а насколько ты прочувствовала и сказала практически: вот мой эфир и мои слова: да, действительно, люди приходят из различных планет абсолютно с тобой согласна и э, тоже э, насчет духовности и роста как я говорила капсульные люди они всегда могут свою капсулу наполнить до определенного э, уровня и уже э, получаются эфирные люди а что такое эфир эфир он просачивается он просачивается вверх и и поднимается до уровня абсолюта. Когда мы уже принимаем Господа Бога, высшие силы, как хотите это называйте, опять-таки нет конкретного названия, потому что, ну кто как называет, то Аллах, кто там Вуда, кто еще как-то, да. Но когда мы принимаем Господа Бога в себе, когда мы уже понимаем, что мы часть этого Господа Бога, мы действительно уже можем распоряжаться своей жизнью. И как вот ты правильно сказала, что нужно, да, мы можем пользоваться этими благами вот они лежат на поверхности во вселенной бери только дойди до этого уровня поднимись на эту горку поднимись любишь кататься любви саночки возить поднимись и возьми там злато все бриллианты и все все что ты хочешь но ведь ты понимаешь есть такие люди это пустоты это абсолютные пустоты которые постоянно ноют нет, человек не может заработать, он ворует, если у него есть деньги, он ворует, он нечестный человек, деньги невозможно заработать так, все плохо, погода плохая, правительство плохое, сосед плохой, собака пробежала плохая, машина проехала никудышно, и вот это все у них плохо, плохо, плохо, плохо, вот на такой вот негативном, вот на негативном каком-то моменте они опускают и других людей. И другие люди общаются с этими пустотами, они в этот же вот в транс ходят, в этот негатив и в эту порчу погружаются, понимаешь? И от почему людям, эм, почему и объясняю, кстати, вот психологи, они тоже, многие психологи даже не понимают, что они сами эзотерики, когда они рассказывают людям, что не общайтесь с негативными людьми, не общайтесь, потому что человек, который постоянно ноет, постоянно плачет, его надо постоянно вытаскивать, его постоянно надо там над ним прыгать, скакать, жизнь свою полностью положить на то, чтобы успокаивать какого-то нытика. Вот ты же сама где-то писала, что нытикам не помогаю, помнишь, да, Арина? Да, я, я, писала, я писала о том, что я помогаю сильным людям. Сильный человек ⁇ это тот, который, да, возможно, попал в какую-то ситуацию. И вот, ну, немножечко просил. И как бы у меня таких ситуаций было сотни миллионов, так, наверное, и у тебя тоже, потому, потому что, что мы бы не, не пришли бы, нас, меня вели как, меня вели как практика, без конца макая в эту вот, что на получи, что на получи, на получи, я этих шишек набила сколько угодно, да, так вели, так вот, сейчас я открыла здесь, чтобы типы людей, Градация, градация людей, живущих на земле, градация за тысячи лет. Так вот, первое, да, там, от нуля мы идем, от некой точки «жить», «людина», «человек». А в нижней точке у нас, получается, «кощеи», «бесы», «нелюди», «нежити». То есть вот и дальше уже, и это все… Оно, естественно, получается, что вот и ты по этим градациям, кто ты сейчас, да, там, ты нелюдь или ты все-таки люд, да, ты mm -hmm. живешь, ты или ты нежить, да, или ты, ты тварь, и нелюдь, без нежить, это вот типы людей, которые находятся в определенном поле, еще вот тут даже пишут, что Достоевский об этом писал да которые уничтожают дух свой собственный там ну, опять же это уже там сущности и так далее которые уничтожают волю которые уничтожают разум и и так далее вот вы можете набрать в интернете очень интересно типы людей жить жить не люди человек вот мы сейчас мы еще человеке мы еще дальше мы только-только пришли к этому да угу. Вот еще хотела сказать ⁇ человек ⁇ Да ты сказала, у меня прям мысль появилась. Ведь что такое человек? Век ⁇ чело, век ⁇ чело. Да. Чело ⁇ это тело. Век ⁇ тело. Когда мы учимся правильно питаться. Когда мы правильно относимся к своему телу, заботимся о своем теле, ведь это что же, ну это может быть даже отдельная тема, сейчас мы э, просто не уложимся в этот эфир, но вот я тоже тебя слушаю, киваю тоже головой, действительно, и у меня было такое в жизни, я и на дне была, и на высоте была, и меня тоже и туда, и сюда, и туда, и сюда, это не значит, что у людей, которые попали в какую-то жизненную тяжелую ситуацию, вот все… Все Нет, конечно, вот представь, болото, да, два человека упали в болото, человек негативный, вот эта пустота, он будет постоянно обвинять, это ты меня толкнул, это все из-за тебя, это я тут, а другой человек, который нормальный человек, он скажет так, где пути, способы решения, как отсюда выбраться, что делать, подскажите, помогите, и как бы вот, а тут так и будет постоянно ныть и упрекать всех, весь землетрясение шары всю вселенную что все виноваты потому что он оказался вот там вот на дне сколько раз я была на дне но я никогда никого не скажем, не обижала и не оскорбляла. Вот я помню, как я в аварию попала, еще помню, было мне там 30 с чем-то, э, с хвостиком в три дня попала, а э, милиция тогда была, пол второго ночи только приехала, я там практически чуть ли не сутки просидела в этой машине, я еще думаю, как так, мне надо там бежать за ребенком в детский сад, мне надо работать, отчеты сдавать, я финансовым директором как раз в Горгазе работала, вот, а потом села и думаю, стоп, вот меня ж специально посадила чтобы я подумала на эти на эти на эти моменты на которые у меня никогда не хватало времени потому что у меня то отчеты топ-топ то проблемы то надо это сделать то надо это она а самое дорогое в жизни у меня не хватало времени и я сидела почти сутки в этой машине ждала когда милиция приедет кстати это была пятница 13 как сейчас помню и ты знаешь у меня очень много в голове, вот, Стала. То есть я поняла, что это не тот, не тот виноват, а просто судьба меня поставила раком, да, скажем, чтобы я осознала какие-то моменты и вышла, в общем-то, с этими мыслями. Всегда, когда приключаются какие-то неприятности, в первую очередь думайте, для чего вам дана эта ситуация. Не пытайтесь обвинить всех вокруг, что вот тот виноват или тот виноват. Подумайте, для чего вы сейчас вот в этой ситуации находитесь. Правильно? Да, все правильно, потому что вот продолжу эту тему, что я помогаю сильным, и это определенное сильный, ведь от слабого ничем не отличается. Это абсолютно две равноценные личности. Но только слабый начинает ныть, стонать и обвинять всех вокруг и ничего не делает, а соглашается, ну да, все хреново, все, и все козлы, и все в общем уроды, и ну, буду так прозебать, так я и помру. А сильный он встает, отряхается, подтягивается и ползет. Сначала ползет, и сначала, как, как у меня, сначала лежит в сторону цели, потом поднимается на колени, ползет, грызаясь в эту землю, потом начинает идти, потом начинает бежать. И то, что касается чего вовек это говорит о том, что да, и вы прекрасно видите мою трансформацию. Я тут перебирала свои трансляции в канун того, что сейчас идет новый сезон Охотников за привидениями, моя любимая передача. И я перебирала там 2013 год, сегодня 2023. То есть это уже 10 лет. Можно посмотреть на меня, как, какая я была 10 лет назад и сейчас. И причем вот у вас разница мы записываем заранее, потом монтируем, да, у вас вопросов много, вот сейчас у нас в таком э, виде, потому что, ну, некогда мне сейчас ехать в Питер и так далее, мы сейчас вот так записываем, сидя дома друг у друга, друг каждый у каждого друг друга, так вот, посмотреть меня, мою э, трансформацию, а это связано не просто с каким-то там моим питанием или еще что-то. Это вообще смена энергетики, смена силы, смена всего-всего, рост, мировоззрения и много-много. И еще, и еще, и еще, и еще сотни тысяч энергий, которые я должна пройти, установив себе опять же цель да, к 55 годам минусы. Всегда буду говорить в этом году до 24 года минус 40 килограмм вынь да положь. Я так хочу, я так и желаю, я так буду действовать. Вот она человеческая сила. И каждый из вас этим обладает. Ну, во всяком случае, тот, кто смотрит сейчас. Через 10 минут нас предупреждает, что закончится да. у нас я время. Хочу сказать, Ариночка, что наше знакомство мне тоже пошло на пользу. Не знаю, как тебе, но мне точно. Я тоже начала внешне трансформировать. Да, и ты была определенным толчком для меня, в общем-то, и поддерживала mm -hmm. меня в любых ситуациях, когда я тут лежала после операции, каждый день ты мне звонила, предлагала свои услуги. И я прям вот до слез. Я тебе так благодарна вот за все, за такую, знаешь, поддержку дружескую, которую mm -hmm. ты просто оказывала. Я тебя очень люблю. Осталось несколько минут, и я все-таки возьму карты Тару темных откровений. Mm -hmm. по-быстрому мы mm -hmm. с вами посмотрим. Просто на исполнение желания. Да, нет. Несколько минут. Три варианта. Первый, второй, третий. Вот у меня тут три колокольчика. Три колокольчика. Первый. Загадывайте. Второй. И третий. Колокольчик. Исполнится, не исполнится желание. Вы можете загадать все три желания. Итак, быстро-быстро достаем. Колокольчик номер один. Все, кто загадали первый вариант. Исполнится или нет. Смотрите, принцесса мечей, Но ну, не время исполнению вашему желанию. Вам нужно либо какие-то документы разобрать, либо что-то с бумагами сделать, либо пас паспорт, да, если вы делаете, то пока что еще визу нет, не получите, если это вопросы с документами. Но здесь нужно пересмотреть какие-то бумаги, а потом уже решать вопросы. Но здесь нет, нет, первый вариант нет. Какие-то бумажные волокита будет. будут. Второй вариант все очень быстро. Второй вариант. Исполнится не исполнится ваше желание. Конечно, все желания исполнится. Только нужно дать время и подготовиться к ним. Итак, второй вариант. А вот второй вариант. Да, исполнится карта умеренности. Это старший аркан. Кстати, я загадала, я загад... я загадала второй. второй. Я тоже на второй. Ура, очень хороший. Это старший аркан. Это, конечно же, здесь восьмерка. Значит, бесконечности, вечности, деньги, любовь, счастье, безграничное счастье. Плюс еще и ангел-хранитель, который стоит за вашей спиной. Он несет просто вас на руках и помогает вам во всех жизненных ситуациях. И колокольчик номер три. Третий вариант – исполнится ли ваше желание. Еще раз говорю, желания всегда все исполняются, просто нужно очень тщательно и хорошо к ним подготовиться. Опять такая же карта, как и номер один, нет, пока желание не исполнится, потому что нужно решить вопросы с документами, с бумагами, с какими-то, или подписать, или проверить, или доделать, ну, что-то с документами, или, может, вы неприятное письмо, да, неприятное известие получите, что вот нет, пока что нет, решайте вопросы с бумагами, Но ну, Второй вариант исполнится. Это здорово, да, это мы так Виктория на одной волне, а то, дорогие. Мы, говорят, что, что это какие-то там рожки, нет, это не рожки, это просто вы, Виктория Победа. Подключение к высшим силам. Дорогие, подключайтесь в наши поля, входите, присоединяйтесь к нам в и везде, ко мне, к Светлане и добрый час я загадал замечательное прекрасное желание оно сбудется ну и я хочу пожелать вам сбыты сбычи ваших мечт и самое главное чтобы они сбывались вы просто ставьте цели задачи идите к ним и делайте в эту в вашу сторону что-то просто делайте подумал и сделал тогда все реализует Всем мира, добра, счастья, а самое главное, верьте в мечту, мечты сбываются, пишите под этим видео, мечты сбываются, и они сбудутся обязательно, всех любим, всех целуем, всем пока-пока. Да, и добавлю, добавлю мечты сбываются, а еще пишите мое кодовое слово, Арина, помоги. Вот чтобы а вот мне это мне СВВС, я всегда говорю, мечты сбываются, СВВС. Все, в добрый час. Пока-пока. Арина Ласка, мастер судьбы, родолог, высший маг, парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года.